Добрый день, меня зовут Аня, это рубрика «Вопросы-ответы». и Напоминаю, что отныне каждую неделю мы будем отвечать на популярные вопросы от наших подписчиков и клиентов. Если у вас появился какой-то вопрос, не стесняйтесь, пишите его в комментарии под этим роликом, и я с удовольствием на него отвечу. В этом видео я бы хотела рассказать, что такое Marketplace и чем он хорош. Множество различных рекламы в интернете на ненужные товары сделали покупателей более самостоятельными. Современный покупатель хочет сам выбрать товар, почитать на него отзывы, сравнить цены, ну и, соответственно, посмотреть, возможно, несколько обзоров. Именно эта потребность породила Маркетплейсы, которые, как огромные гипермаркеты в интернете, забирают кучу ассортимента и дают выбор покупателю из различных товаров и брендов. В первую очередь я бы хотела разобраться с определениями. Маркетплейс, торговая площадка, торговая платформа, все это по сути одно и то же. Само слово маркетплейс пришло к нам из запада. Это по сути то же самое, что торговая платформа, либо же торговая площадка. По сути, Marketplace это площадка, на которой владельцы товара, то есть поставщики, могут разместить свои товары. Соответственно, Marketplace является связующим звеном между покупателем и поставщиком. Поставщик размещает товары, Marketplace, соответственно, продвигает эти товары и зарабатывает на комиссию от продажи. Мы часто говорим о том, что Marketplace это следующая ступень развития интернет-магазина. Почему же все настолько без ума от маркетплейсов? Все очень просто. Основная задача маркетплейсов – это разместить у себя товары и, собственно, их продвигать. Также наблюдается зависимость, что чем больше маркетплейс раскручен, чем больше у него товаров, тем больше у него покупателей. И, соответственно, тем больше поставщиков хочет отдать свои товары именно на эту торговую площадку. Итак, давайте рассмотрим особенности работы маркетплейса. Первое – это логистика. В 90% случаях маркетплейс не сталкивается с такими трудностями, как работа по доставке, обсуждение сроков доставки, качество общения курьера с покупателем, так как в основном логистика полностью лежит на поставщике. Второй пункт – это непродаваемые складские остатки. Маркетплейсу не нужно закупать товар, соответственно, не будет такой проблемы, что на складе лежит товар, который не продается. Третий пункт – это товарный контент. Ведь все любят информативные карточки товаров. Здесь все очень просто. Marketplace экономит время на создании товарного контента, так как это делает поставщик. Четвертый и самый главный, наверное, пункт для маркетплейса – это простая монетизация. Ведь в данном случае Marketplace зарабатывает процент от продажи, который устанавливает сам. И последний пункт – это тестирование новинок. Здесь тоже все очень просто. Маркетплейс может забрать новинки, которые сейчас популярны, которые сейчас хорошо продаются у любого поставщика, протестировать их и, собственно, заполнить дальнейшим свой ассортимент в данных категориях и брендах. Почему же все подряд интернет-магазины не хотят становиться маркетплейсом, если это так круто? Во-первых, и самое важное, это то, что необходимо разработать целое техническое решение для платформы, которое будет учитывать синхронизацию цен и наличие товаров поставщика, а также CRM-систему по учетам заказов. Ну и, соответственно, нужно нанять технических специалистов, которые будут поддерживать эту платформу. Конечно же, существенную роль играет страх потерять лояльность конечного покупателя, которую Marketplace нарабатывал годами, ведь парочку недобросовестных поставщиков могут убить напрочь весь бизнес Marketplace. Но ну и тоже немаловажно – это товарный контент. Если ранее интернет-магазин сам создавал описание карточки товара, то теперь по новой модели маркетплейса он может столкнуться с недоброкачественным контентом, описанием и фотографиями от поставщика. Все эти вопросы заставляют интернет-магазины отправлять работу по модели маркетплейса в долгий ящик. Хочу отметить, что Хайбер уже разработал решение для интернет-магазинов. Это решение включает в себя Техническое решение, команду поддержки, модерацию трендовых карточек товара и, конечно же, лояльных поставщиков, которые могут дать хороший товар и, что самое важное, это хороший сервис по заказам. Давайте подытожим. Во-первых, Marketplace не владеет физическим товаром, в отличие от интернет-магазина. Соответственно, ему нужно только продвигать тот товар, который поставщик захотел разместить на его площадке. Во-вторых, Marketplace не занимается подготовкой товарного контента, доставкой, обработкой заказа, в отличие от интернет-магазина. И в-третьих, конечно же, у маркетплейсов много плюсов. Именно поэтому эта модель самая популярная сейчас в интернет-торговле. Если это видео было полезным для вас, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Не пропустите самые полезные видео для вас. Удачной торговли!